Yeah. Пирит. О боже, что со мной? Нифига, не забивной. Перед тем, как мы начнем видеоролик, 73% смотрят видео без подписки. Подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайся на канал. Если ты не хочешь, чтобы закончился ЛБ. Все, подписывайся. А мы продолжаем. Так, так, так, так. Не понял. Пока я уезжал в деревню к бабушке. Мо я маме сказал, что мы сделали евроремонт. Мы заплатили мэру. И я вижу, уже дом стал зелененьким. Подвой так кто будет смотреть, вау первый этаж полностью изменили все в красный цвет вот так тук-тук о привет но так здесь ничего о лесенки вот. заменили Дверь заменили оливка оливка <связь> О, как красиво! <связывая> вот такой, Оливка, так <связывая> тут все поизменили. Еда заканчивается Оливка. практически. Оливка, тут такой, так. <связывая> Моя, о, комна... ну блин, я ж стены, стены. <связывая> Надеюсь, <связывая> они еще не закончили, а переделают стены. Мне не нравится. Хочу в зеленые <связывая> стены. Закажем Алик. еще раз евро чтобы ничего не мало зарплаты, мне еще куча денег. Оглес, домой. Вроде бы. Али, вот важно. Ух, ну да, и вот Алина. эту с... заменить. Ну здесь хотя бы уже что-то переделали. Ага. И то класс. Да камеры поставили а, о рычаге обновили теперь на них вы не можете да, нажимать на рычаги это только мои мой дом и я только могу да, да. Ага. у так что что-то здесь изменили ай Ай-яй-яй. ну вы этого здесь вот. а тут такая твоя комнатка Есть. Здесь огурец. оливка и... Оливка, ладно. А где огурец? Огурец. Огурец тоже сбежал. Они пошли это... Так, что изменили? Так, мне надо выйти на балкон. Оливку. Оливку съели. Так, люк не изменили. Ну и ладно. Балкон классный. Вообще. Так, изменили ли вон ту комнату. А, ну проходи. Здесь у меня мое рабочее место. Ничего не тыкать, ничего не нажимать. Здесь у меня такое отдых место. Может поработать. Три монитора. Можно поспать, можно посидеть, можно Закрыл? поиграть. Экран. Смотри, какой здоровый. Вырос, как а? Давай, давай, иди, иди отсюда. Так, все. Туда. Давай. Вниз. Давай. Вниз. Давай прыгай. Все, молодец. Пока. Так, это мы закроем. Ну, все, вроде бы нормально. Ну, так, домик мы переделали, но не очень. Еще бы вот... Надо заказать Нет. ремонт. Ребят, у, кого у, у вас есть много денег. Я не могу, не помню от сейфа, ключ от сейфа. Мне надо потом спросить у мамы. И взять у меня деньги. Хочу сделать. Пойдемте, покажу что. Для города. Во-первых, хочу сделать бассейн. Заказать, что нам построили бассейн. Где-то вот, в, ну где-то... Ну, снесли вот этот дом. Вот а этот это да? и туда вот бассейн да бассейн что построили хочу переделать вот этот фонтан что переделали хочу чтобы этот магазин переделали вот это здание переделали вообще все хочу чтобы переделали ага, да ни еще хочу чтобы переделали вот ту полицию вообще хочу и хочу я не представляешь что хочу я много чего хочу вот именно еще хочу, чтобы вон тот завод снесли и сделали какой-нибудь что-нибудь другое. Потому что завод загрязняет воздухом, а мы тут как бы живем и. Ах. Вот. Эх, ну и, и пока все. На этом пока все хочу. А, еще хочу вон там, где мороженчик. Все бы тоже переделали. Ну, у меня есть тут один... всего лишь 11 тысяч, но это не хватит. Балбес, я чуть не умер из-за а? тебя. А? У меня есть 11. Надо спросить у мамы, сколько она мне дашь сейчас. А? Привет. А? ты там, Сколько у тебя там денег? Сколько ты мне дашь? Спасибо. Так, из 11 тысяч у, у меня сейчас на руках... Так, было 11, сейчас у меня... 59. Мы должны на 59 тысяч. Да. Еще 59 тысяч. 50. Блин. Так, э, на... так, надо подразделить на все. Смотрите, кто ответит за бассейн? Кто отвечать будет за бассейн? За постройку бассейна? Кто будет отвечать? Ну все, я тебе сейчас откину денег на постройку бассейна, На чтобы ты заказал только не просветить деньги. 20 тысяч. Так, все, Иди там, в строительную компанию, она в, новом, она в новом районе. Ну там, в новом районе. Будет отвечать за пристройку фонтана, ну парка всего парка. Кто? А, ну давай. Так, ну, тут надо много выделить. Ну, вот столько нормально. 25 тысяч на перестройку всего парка. Кто будет отвечать за перестройку полиции? Ну, все, Бобик, иди сюда. Это на перестройку полицейского участка, и там вот этой всякой... Ну, ты понял, ты понял. И все, у меня в итоге остается 4 тысячи, и я, наверное, забью их на какую-нибудь... Строительная компания в новом районе, знаете, где школа, где школа, и там вот школа, ааа, он открывается только утром, но ну, нам придется к утру идти туда, пока пойдемте типа, поспать, пойдемте пока поспим, там возле школы, пока идем спать, потому что, ну, открывается строительная компания только, только днем, мы сейчас придем ночью как идиоты так все я пойду в комнату отключим свет так идти идти идти идти идти так сейчас мы тут везде по поключаем свет и все пусть горит вот Здесь тоже отключим. Все, пусть компьютер горит, остальное отключим. И, и спать ляжем. Вставай, о, о, о, привет. Так, все, пойдемте, Наверное, открыл сколько сейчас утра? Си. О, боже. Нифига я... Подъем. Уснули. Тут торты на этого или... Пошлите. Ить. Что ты ешь? Ладно. Да, пойдемте это. Все, там, наверное, открылся раз уже 9 утра, по-любому открылось. Я тут узнал, я еще взял, и, ну, узнал то, что у нас постройку бассейна надо 30. И поэтому я тебе еще дал 10. Да, ешьте, я же тебе дал 10. Ну, ешьте, да, да. Так, да, все. Вон уже ворота открыты в новом районе. Там сейчас еще стройка идет, но мы сейчас найдем. Но их открыли. Да нет, их днем открывают, а ночью закрывают. не знаю. О, это кто там стоит? Здравствуйте. Построй перестройка полиционных зданий, перестройка центра и постройку а, бассейн. Покупаю... Да, ты, ты купил. Что ты купил? Так, ты покупаешь за 30. Давай, давай, за 30. И скидывайте, скидывайте мне. Так, ну все, вроде бы. Да, все. Так, ну все, тебе остается обратиться. Потом, так, тебе тоже. вот. Ну все, потом э, вы там обратитесь там куда-нибудь. К мэру или что? Вы там покажете ей бумажки, там подпишите, ла-ла-ла, все такое. Э, так, я не мэр, что подписывать. Нам же надо разрешение мэра, поэтому вы там подпишете, ла-ла-ла, все такое. Пс ну, говорил, Хочу, когда построить эти дома, переехать жить а -а -а. сюда. Ты посмотри, там вон какой дом оранжевый. но ну, мы мы тоже перейдем. Ну хотя, у нас такие классные дома. Пусть там люди живут. Плюс там рядом полиция. Не хочу жить рядом там. Загребут еще нафиг. Мы. Я ласковый медяйц. О, как мне не нравится вот это вот, вот, вот это вот, это, вот это всякие... Ну, да. хм, вот этот дом поскорее бы снесли. Вот этот. И было бы прекрасно. Торговца надо потом сказать, что дом... О, да, пока там подписывайте. М, вот этот дом снести, полицию а, это, это же вообще прекрасно. Все, переделаем и всё. А все. Все вы подписали, все молодцы. Ну все, ну все, вы подписали. Ну все ну, ну, ну, из вот так вот этой полиции На построить нормальную классную какую-нибудь полицию. Вместо вот этой поганой вообще фу кошмар. Сносим это вообще. Пойдемте в больницу. Может, может... Все, не ломайте, оставьте вот это. Чуть-чуть снесли, а то сейчас еще в тюрьму посадят. Там вообще... Пойдемте, там он еще в больнице. Сейчас посмотрим, что в больнице сдел... сделать. А, оно это еще строит. Он ну, так... Ну не знаю Секретарь О, медсестра Здравствуйте Здравствуйте Наверх О, здравствуйте Доктор О, как легче стало Ой, так, варенье, варенье моё. Моё варенье. Всё, да. О, там ещё какая-то медсестра классная, походу. Здравствуйте. Ладно, до свидания. Ну, такая... Ну да, это же Надя Баш... шамак Так его еще строят, уже построили и еще не ничего не завозили. О, я помню, как мы от полиции отсюда убегали. Там же еще остался этот проход, вот этот. Уйти, уйти. Все, фух. И тут сразу ресторан. Дракон. Да нет, тут ресторан сразу. Я чуть... Не помню, как его зовут. И, и чье-то еще вроде. Твое было, нет? Нет, Че, попрыгали? Или ты боишься? Я прыгаю! Ладно. Почти воду. Почти. Почти. Мы возле моста. Андре. О, М -м -м, я чуть не умер. Во, еще бы мост этот переделали бы. Не, мост красивый, ну, переделали бы его это... Пошире, пошире, мы тут Андре, идем. Андре, Андре отдохни, отдохни, отдохни. Тут же на улице еще плюс тысяча миллион миллион. О, кстати, вы замечали то, что вон там вообще пустую, ну, пусто. Ну когда снесли рынок. Когда, когда снесли рынок, смотрите, тут-то так пусто стало. Его снесли же. А это ветеринар. Тут ветеринар. Но его что-то нету. Опа. Заделал кто-то. <свист> <свист> Какой-нибудь подпольное казино, наверное, не знаю. Ну, влазим отсюда, нас загребут. Вот ну, тут такие скромненькие дома. <свист> Там это Моновиц а всю жизнь. Ну все, будем ждать, когда будет перестройка центра. Вообще не понимаю, что вот это, что это за леденец. Ну кстати, можно Подсидеть, посидеть, можно. А вот и люди. Вот тут... Ус... Они все... Они каждый день тут сидят. Да. Они тут круглый год и днем и летом. Да я уже не помню лично. Может, ну а на этом будем заканчивать. Всем ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Яфрым, всем удачи, и всем вот пока. Подписывайтесь на канал. 73% процента без подписки. Подписывайся, если ты не, -ху -ху, то поставь. Пишите, короче, ну, короче, что-нибудь придумал, подписывайтесь.